Вы поймите, кредиты это такая вещь, которую, ну если говорить с точки зрения поддержания экономики, то их обязательно надо брать, но ни в коем случае нельзя отдавать. Это именно так и есть. Дело в том, что э, деньги, которые выдаются банками в качестве кредитов, это не совсем те деньги, которые мы привыкли держать в руках, или хотя бы даже э, видеть в качестве циферок на своих счетах. Это не совсем то. Деньги, которые формируются банками для выдачи кредитов, это виртуальные деньги, это абстрактные деньги, которых нету и не было никогда. И как только вы подписываете бумажку о том, что вы обязуетесь вернуть банку, скажем, в 100 рублей, вот в этот момент эти деньги и появились. У этого банка не было 100 рублей, которых он вам выдавал. Я не буду давать сейчас детали, почему. Это основа экономической теории, это элементарщина. Если хотите, вы найдете информацию даже в интернете, в открытом доступе, полной информации, легкой для восприятия, и в видео, и в аудиоформате, и в печатном формате. Полно прекрасной легко усваиваемой информации, для начинающих вполне хватит. О том, как формируются кредиты из воздуха. Они формируются из воздуха. Это деньги, Это деньги, которых, которых никогда, никогда не было и никогда, никогда не будет. Так вот, когда эти деньги пустые воздух, в воздух, циферки вообще написанные от фонаря, просто под, под вашу расписку. Когда они выданы вам и потрачены на какой-то товар, они из воздуха, не превращаясь, не превращаясь в деньги, превратились в товар. Это очень, очень интересная, интересная вещь. Такой вот вот феномен. А, а вот, вот как только вы эти деньги начинаете возвращать, возвращать вы как раз создаете иллюзию появления новых денег. А это не появление новых денег, это перекладывание из кармана в карман. Поэтому кредиты, конечно же, возвращать нельзя. С точки зрения экономической, возврат кредита это вещь самая вредная, которую только можно придумать. И с точки зрения исторической тоже, скорее нет, я бы сказал даже с точки зрения политической, это тоже неправильно, потому что именно возвратность кредитов, позволяет до сих пор по всему миру гонять деньги, не обеспеченные ничем. Ни золотом, ни даже, честным словом, государством. И только глобальная невозвращаемость кредитов подталкивает ситуацию экономическую в мире к тому, чтобы страны наконец-то вернулись к золотому резерву. Это единственное, что является стабильным это единственное, что является э, обеспечением э, устойчивого экономического, экономического развития и устойчивой э, экономической э, вообще ситуации, стабильности денег в мире. Вот для примера я вам скажу очень интересная вещь. Э, я в свое время писал курсовую работу по э, одному, по первому слову законов, который был принят еще Ярославом Мудрым, там, тысячу лет назад. Так вот, Интересная вещь, этот, этот слово законов, он просуществовал вплоть до реформ Петра, то есть просуществовал больше 500 лет. Конечно, с некоторыми изменениями, но он не столько менялся, сколько по мере изменения в обществе отпадала необходимость в некоторых его положениях. А вместо них появлялись другие законы. А так, в общем, первый слой законов на Руси, ну, известный нам. Он был составлен Ярослава Муда, назывался он «Русская правда». Собственно, «правда» в переводе с старославянского он называется «закон». Собственно, «закон» — это иностранное слово, русское слово «правда». Вообще «правда» — это закон. Поэтому «русская правда» — это в буквальном переводе русский закон. Но не в этом суть. Так вот, мне там поразило очень много вещей, потому что, на мой взгляд, этот э, документ с точки зрения правовой был гораздо более ну как бы это сказать он был гораздо более развитым он говорил о гораздо большем развитии общества, политическом развитии социальном развитии чем то что мы имеем сейчас это на самом деле вот очень интересный такой феномен но в контексте экономическом я вспомнил о нем вот почему в нем были прописаны штрафы вот, говоря простым языком, в рублях и копейках. Там, Там не было никаких мротов, то есть минимальных размеров оплаты труда, оттуда, не было никаких коэффициентов и прочего. Там были вот конкретно суммы прописаны. Суммы. А -а -а -а так вот, эти суммы, они оставались неизменными, практически неизменными. Там с очень маленьким процентом изменений, аж на целых несколько столетий у нас в разы меняются суммы за год а вот там несколько столетий прошло а суммы почти не изменились почему? а они были э, в серебряном эквиваленте монеты были тупо серебряные все. а серебро вот оно есть серебро и не надо придумывать сколько оно стоит зачем мне знать сколько стоит серебро если у меня в руках серебряный кусочек вот кусочек серебра вот вопрос, мне уже понимаю, не уже понимает, сколько стоит серебро. Не важно, сколько серебро. стоит стакан молока. Вот он стоит маленькую крошечку серебряной монетки. Значит, я куплю на эту монетку там, 10, 10 литров молока. И мне не надо знать, сколько стоит серебро. не надо знать, сколько стоит молоко серебро. в серебряном эквиваленте. Но это уже более сложная, сложная тема. Вот такой вот забавный в конечном итоге феномен, что если кредиты, если брать с экономической точки зрения, кредиты... Э Обязательно надо брать, но ни в коем случае нельзя возвращать. Это экономика, да. Вот какая наука.